У того, чья мысль нестойка, чья вера колеблется, мудрость не становится совершенной. Доброй всем жизни, дорогие друзья, в эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Пример выигранных дел». Рад вам сообщить, что после недельного технического обслуживания наш сайт возобновил работу. Правда, еще не все кнопочки могут работать до конца, его еще не сделали. Ну, прошу вас набраться терпения, все придет в норму. Приносим, соответственно, извинения за доставленные неудобства. Так, наш в сегодняшнем нашем видеообзоре Томский районный суд Томской области. Решение по гражданскому делу, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Томске гражданское дело. Такое это по иску АО «Кинькофф Банк» Махренова и взыскание задолженности по кредитному договору. Встречнему иску Махриновой и акционерного общества Тинькова банка взыскания денежных средств компенсации морального вреда. Решение очень большое. То есть получается на 19 листах. Кому это интересно, все подробности может это решение скачать под видео. По ссылочке. Так, что у нас здесь? Махрин вы и обратился в суд со встречным исковым требованием заявления к О. Банк банку суммы неосновательного обогащения рублей так такая это сумма компенсации морального вреда в обосновании исковых требований по встречному во встречном иске указано что между Махриным и банком Тиньков в на акцептной форме путем подписания заявления был заключен договор кредитной карты Период, в период выданной кредитной карты Махрин В.Е. совершал по ней покупки, снимал наличные денежные средства, а также вносил их в погашение периодически образующейся задолженности. По расчетам ИСЦА в на настоящий момент у него не имеется каких-либо невыполненных обязательств перед банком. Напротив, согласно приложенному к настоящему заявлению расчету, цены иска за период пользования кредитной карты Махрин ВИ переплатил ответчику денежную сумму, в таком-то размере, которое необоснованно удерживается банком до настоящего времени. Неправомерными действиями ответчика по присвоению удержания уплаченных денежных сумм умышленно были нарушены права истца как потребителя банковских услуг. Нарушение ответчикам своих обязательств, а также последующая попытка взыскания с истца необоснованных денежных средств, несомненно, повлекло для истца нравственное страдание, которое он оценит в такую-то сумму. В ходе рассмотрения дела представитель соответчика по встречному иску Абрамов Г. действующий по доверенности от, так, сроком действия года, так, предоставил письменное пояснение, в которых исковые требования Тинькофф Банк поддержал полностью по основаниям указанного в иске встречного исковые требования Махарина Не признал полностью, указал, что между сторонами должен быть заключен кредитный договор, а не смешанный договор кредитной линии посредством предоставления кредитной карты. Которые кредитному договору не имеют отношения. То есть, ответчику банк счет не открывал. О как. Ну, почитайте подробнее. Здесь он описывает это все дело. А мы основно... зачитаем основные... Моменты. Ответчик Истец по встречному иску махрен судебному заседание Исковые требования. А у Тинькова банк не признал полностью заявленные исковые требования, поддержал по основаниям изложенным во встречном иске. Выслушав пояснение ответчика истца по встречному иску, представители ответчика истца по встречному иску. Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. Судья здесь приводит статьи законов. Я всегда рекомендую их прочитать внимательно. В них очень четко написано все, что относится к ГК РФ. ГПК РФ также. Так, далее. Представленный стороной ответчиков по встречному иску расчет за по кредитному договору содержит сведения о начислении денежных средств за СМС-сообщение, тогда как из пояснения Махрина ВИИ следует, что он сообщил банку об отказе в использовании данной услуги, что также подтверждается сведениями расчета задолженности, где в течение значительного периода времени плата заказания данной услуги не взымалась. Затем начисления возобновились, при этом доказательства того, что Махрин ВИ вновь обратился в банк с заявлением о предоставлении услуги по СМС-сообщению не представлено. В расчете ИСа приведено взыскание оплаты за включение в программу страховой защиты, вместе с тем доказательства того, что ответчик включен в программу стороной ИСА, не представлено. Из содержания представленного в Махренном страхового сертификата следует, что последний застрахован в АО Тинькофф онлайн страхования на срок такой-то страховая принято составляется только то Кроме того, из расчета Тинькофф банка усматривается, что проценты за пользование суммой займа включаются в сумму основного долга, на которую в последующем происходит начисление процентов за пользование. При этом банк, учитывая сумму внесенного махарином и МВИ платежа, не приводит в расчете данные по угашению определенной суммы, тогда как общими условиями установлена различная процентная ставка на суммы, внесенные на безналичные платежи и полученные ответчиком наличные денежные средства. Очередность погашения условия не определена. Как следует из расчета процент на сумму, полученную наличными денежными средствами, Продолжал начисляться в полном размере. Махриным пр, Махрин ВИ представлен суду расчет задолженности, которую, соответственно, представляет суд. Проверив представленный Махриным ВИ расчет движения денежных средств по кредитной карте, расчет представленных АО Теньков Банк, условия предоставления кредита банковской карты, общие условия, а также учитывая положение закона и доказательства. Представленным сторонам суд соглашается с расчетом, представленным ответчиком и по встречному иску, поскольку данный расчет, по мнению суда, является арифметически верным, произведен ответчиком в соответствии со условиями кредитного договора, исходя из представленного лимита фактического периода использования кредитом, условиями и тарифами использования денежных средств, при этом учитывает, что доказательства Включение в программу страхования с ССР не представлено. Также не представлено доказательства обращения махреновые за предоставлением услуги смс-сообщения. Ну, дорогие друзья, вот это решение в пользу заемщика. Ну, человек пошел таким путем. У нас, соответственно, другой путь. Не ну, каждый путь имеет право на существование. То есть человек захотел таким путем. Ради бога. И как бы мы в коллекцию свою и такой, такое, как говорится, вариант тоже добавляем. Каждый вариант имеет на существование. С учетом вышеизложенного суд считает установленным отсутствие у и задолженности по договору кредитной карты за период такой-то. А поэтому исковые требования Тинькоф Банк суд находит в непонадлежащем удовлетворении. Таким образом, суд считает установленный факт наличия Махрина переплаты по договору кредитной карты согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо которое без установленным законом иными правовыми актами или сделкой основания приобрело или сберегло имущество приобретателя за счет другого лица. Потерпевшего обязана возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество неосновательное обогащение за исключением случаев, предусмотренных в статье 1109 Настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества самого потерпевшего третьих лиц или произошло помимо их воли. На основании изложенного суд считает установленным, что банк необоснованно удерживает у Махреновой денежные средства в размере таком-то, а потому встречные исковые требования махрина взыскания неосновательного обогащения в размере таком-то подлежат удовлетворению. Ну, Почитаете, какие суммы и так далее. Ну, и, соответственно, суд решил удовлетворение исковых требований. Тенькову банка к Махарина Взыскание задолженности по кредитному договору за период такой-то отказать. А встречные исковые требования Махарина к банку удовлетворить частично. Ну там, скорее всего, просто уменьшена компенсация морального ряда. Вот такое очередное решение, дорогие друзья. В пользу заемщика смотрите на канале YouTube. Ну кому нравятся наши видеообзоры, подписывайтесь на канал. Ставьте «Люба», это большой палец вверх. Делитесь этим видео в соцсетях. Соответственно, контент переходит в ту или иную соцсеть. Люди могут ознакомиться с решениями в пользу заемщиков. Это на сегодня все. Я благодарю вас за внимание и всего вам хорошего.